Добрый день, с вами Александр, нахожусь на улице Комсомольской. Улица Комсомольская в Кенигсберге называлась Луизн-Аллея и была проложена в конце 19 века. Изначально здесь строились двухэтажные дома, они были красиво украшены, то есть были специальные правила, по которым строились дома. В 30-е годы 20 века эти правила были нарушены и стали строить уже более высокие дома. На этой улице много интересных зданий, когда приезжаешь на машине это особо незаметно. Но если походить, можно увидеть много интересного. находится 49 лицей который является достаточно престижным после войны улицу Луизи переименовали в монтажную, а потом в комсомольскую с тротуарами конечно здесь беда красивая улица но тротуары никакие если бы она была брусчатки и были бы хорошие тротуары то было бы совсем здорово и справа очень красиво отремонтировали дом. Властям города, конечно, еще нужно много усилий предложить, чтобы город действительно был красивым. Очень неплохо сделано. Дверь осталась немецкая. Да, они ее заступливали. Еще отверстие под письма, наверное. Улица длиной 1,8 километра. Вот все бы дома, все бы дома так сделали. Интересная токовка немецкая. Я не знаю, забор это немецкий или нет, но у немцев вот так, такие, у немцев такие упоры были у заборов. Не просто на столбиках, а столбики сами не мощные, но стояли откосные такие косины. С этой стороны домик сделали попроще. Дальше улица Карла Маркса, а потом продолжение Комсомольской. Фонд капитального ремонта да отремонтировали видите уже отваливается вот тебе капитальный ремонт вот тебе и фонд ну может быть они заселились в это здание и уже ремонт был сделан тоже красивое здание Пришел к Карломаркса, продолжаю съемки по комсомольской. Эту улицу уже снимал осенью. Какие красивые домики. центру города дома покрасивее. Нравятся мне старые двери. Закрыто. Старая рама еще. По-немецки написано. 1793. 1903. Наверное, 1903 его построили. Зашел подъезд. Деревянные перила. Такие интересные круглые. еще немецкие, деревянные лестницы, эти дома старые, а здесь все довольно-таки аккуратно, потому что все-таки квартирку иметь на этой улице достаточно престижно в таком доме. Эта штука еще тоже старая Вот такой вот подъезд Пойду на улицу Красивый, конечно, домик И видно, что жители его берегут Внутри, в принципе, нормальный порядок Здесь каждый дом, это просто шедевр какой-то. Если приедете в Калининград, обязательно посетите эту улицу, походите здесь пешком. Но эта дверь уже современная. Видите, каждый домик здесь такой красивый. Конечно, бы хорошо знать историю каждого домика. И рассказать вам об этом. Но это будет достаточно трудно сделать. Дальше я снимал осенью. Есть видео комсомольское. Посмотрите, как это выглядит осенью. Вот тот домик я хорошо обходил. Попробовать зайти туда во двор. А может быть и подъезд. Сегодня дом конец 19 века. И открытый подъезд. Ох, велосипед подвесили. Это все еще старое, немецкое. На клепках. На да, железо. Видите, на клепках двери, наверное, тоже немецкие. Этот подъезд, конечно, более ушатанный. уголочки поставили, чтобы не скрипело. Вот такой вот домик. Этот подъезд закрыт на домофоне Открыто тоже зайду Это еще тоже, скорее всего, немецкие перила нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно у вас походить тут? Возьмите. Да, конечно. Что-то интересует вас? А я просто снимаю улицу и как внутри выглядит. А рассказать про улицу? А я знаю. Ты же рассказал. Про этот дом вы знаете? Про этот дом нет. Давайте Давайте. Это для YouTube у меня свой канал. А? Для YouTube у меня канал «Жить у моря» называется. Да? Да, это этот дом, в общем-то, на фасаде дома написано 1900 год постройки. Улица Луизы на аллее, улица Королева Луизы, так улица называлась, до 1946 -го года. Значит, этот дом состоял из двух частей по адресной книге Кеннезберга 1941 -го года. Левая часть дома принадлежала пасту Кирка Королева Луизы, это сегодня кукольный театр. Да, да, да. Эта часть дома принадлежала уже другим жителям. Так и называлась в Крисберге дом 24 с одной стороны, дом 24А. В этом доме, согласно адресной книге, на первом этаже и втором этаже было архитектурно проектное бюро. Mm -hmm. Жили архитекторы. Они недавно приезжали сюда, но, уверен, даже лет пять назад, приезжали дедушки и бабушки, одевали бомбончики, пели здесь песни, говорили, мы студенты здесь, здесь учились. А последний этаж принадлежал... Преподавательница профессионального технического училища, это по адресной книге 1941 года, а, с польской фамилией, с польской фамилией, удивительно. А, в общем-то, на фасаде дома написано а, 1900 год, это в доме 24А, но уникальность дома заключается в одном, нигде ни, в одном, ни, в одном, ни, в одном, ни на одном здании нет такого украшения, как есть украшения на этом здании, больше в таких украшений нет, в этом здании есть грифон, скульптура грифона, больше которые в нет. А я где? могу показать... Да, он, давайте, он. Да, да, да. А вы давно здесь живете? Я, я с родителей, дедушка и бабушка жили. То есть мы живем уже третье поколение здесь. А практически даже четвертое поколение. А дедушки ваш после войны здесь остался? Папа э, воевал. Здесь воевал. И воинская часть остановился в 1945 году в Терезите в советский. И он служил солдатом с 1943 года по 1950 год. Я остался здесь. Мама из Малинской области в 1946 году приехала с Малинской области. Все вместе со всей, со, всей, со всей семьей. У жены родителей то же самое, с Горьковской области приехали, папа приехал с Алтая. То есть это вот тоже сразу послевоенный период. А пойдемте по кругу рекон. У меня тоже дедушка. Я точно не знаю, брал Лункина не брал, но сразу после войны они сюда приехали и вот жили на Греково, где магазин Марки. Да, да, да. А, и, то есть там я родился как бы, ну... А потом но в этом доме родились? Ну не в доме, а в этом доме, но там жил, а мы ну, жили. в этом доме. Жили, нет. да, магазин Маркин, около я, зоопарка. Я, помню, я могу вам, кстати, показать на фотографию, что вот смотрите наверх, это грифон. Такого грифона больше нигде нет, ни на одном здании Кенигсберга. Удивительно, потому что вот обычно есть на каких-то зданиях скульптурно это скульптурное изображение, нигде нет. А вот так на машине проезжаешь и ничего не замечаешь. Ну это, вот, а пойдемте покажу дальше еще уникальность этого дома. В том, что э, соседи, в соседнем доме 2.4А восстановили, восстановили а, дверь. Эта дверь оригинальная. И нашли подвале, ее реставрировали, привели ее в порядок, и, в общем-то, поставили эту дверь. Именно как раз вот. И на двери там есть надписи. И никто внимания не, не обращает на эти надписи. Но они уникальны сами по себе. Вот наверху на фасаде дома на козырьке написано АД. Правой правой тут не видно, отсюда А, И Да, может, вижу, 1900 да. Год. 1900, 1900 год. 1900 год. Да. й а, а вот эта дверь, которую я говорил, восстановили эту дверь. Она оригинальная, сделана в Кенигсбурге. А двери на этой надписи. А вы в этом доме, вот, получается, с самого начала живете? Нет, нет, нет. Надпись. Это по старославянски, на старом немецком языке, потому что немцы сами не могут прочитать эту надпись. А на этой надписи написано, это самый лучший дом во всем мире. В Запад, Запада до сколько самый лучший дом? Так надо ролик и называть, а самый если, лучший дом. А если посмотреть на, на... Какие петли, это же шикарно вообще. А если посмотреть, здесь надпись АД. Обратите внимание, что такое Д. Что такое АД? на твоих дверях, знаешь, нет? А вот... Пойдемте, Я показывал, друзьям. Они, я тоже говорю, на фасаде дома видел написано АД. Это оказывается, я тоже думаю, и владельцы дома. На самом деле ничего подобное. Это оказывается, есть дата от возрождения Христова. То есть это в Библии такое есть. АД. Это от начала. От чего прошло начало? Это надо изучать Библию, и в Библии это написано, что это, это идет изначально от рождения. Это дата от рождения, как бы, в Библии. Ну, То ну, есть понятно, мне ребята да? подсказали, да. если я показывал что-то, мне знал, подсказали, как у вас, да? А, да, ничего. Дверька шикарная, конечно. Здесь тоже пристык один. Ну, да-да-да. Ну, да, ты видел вывеску ты сняли нашу? Да. Надо заказать новую. Хочу заказать по-новой. Ну, такие вот у нас. А где вы жили с самого начала, когда приехали? Ну, родители приехали ну, сюда? Я родился в советских и родители жили в советских в Визите. А потом как бы здесь жили родители моей жены. Они здесь жили с 50-х годов, то есть после 82 дома. А вы живете сами где? Я живу сейчас в центре. А в Кенграде живете, да? Да. Пять лет с Грекова переехали. Хотите я вам фотографию покажу вашего дома? Как он был в момент постановления? А, Греково? Да, где вы жили, на Грековах. Прикольно, хотелось бы, прикольно, да. Я... Спасибо вам за экскурсию. Пожалуйста. Спасибо Пожалуйста. за, что все рассказали. Так неожиданно. Очень приятно. Для спасибо. себя много узнал. Спасибо. Вы можете информацию найти на моем сайте владимирворонов.ру. Владимир Воронов.ру Там о истории нашего города. Все, я оставлю в описании к ролику. Продолжаю дальше. Очень было приятное знакомство, конечно. Очень интересный человек. Владимир Воронов. Вот она ставила свои координаты. У нее есть интересные книги с фотографиями. Очень интересно. Зайдите на сайт, посмотрите. Это интересный домик такой. Городская детская поликлиника, номер два. Какой красивый живой дом. Это тоже жилой дом, начало 20 века, до конца улицы осталось совсем немного. начало 20 века. Детско-юношеский центр на Комсомольской. Там написано по-немецки. Последнее слово – Шули. Шули – это школа. Здание школы 1890 год. Двери мне здесь нравятся. Какие петли делали. Огромные. еще ковка старая. А вот какая красивая ковка. Немножко необычная. Прямо в дерево росло. Смотрите, забор врос в дерево. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Вам не сложно, мне приятно Всем пока, с вами был Александр